Итак, начинается у нас вторая часть, это первого фильма. Я Владимир Пустовит, живущий в этом городе, в своем родном городе. Мы сейчас идем к С вами идем в центр города, из улицы его спускаемся вниз. Много там, еще один парк, вообще обалденный. Посмотрите сами. Итак, идем. Все, поехали, ребятки. Все, мы работаем. в смысле вселенной. У нас вот все, по сути, все парки построили вот этими плитками. Видите, вот тут уже что-то уже отходит. Иисусу Христу и Святой Матушке Богородице. А, посмотрите, какая красота. А? а вот, кстати, смотрите, вот там мы построили, видите, вот, вот если отсюда идти, там построили новые дома, видите, районы новые построили. Правда, я туда никогда не ходил. И вот здесь у нас, видите, как ансамбль. Кстати, вот эти дома очень старые. Они построены были где-то, по-моему, то ли в 80-х, то ли в 70-х годах. Врать не буду, придумывать тоже не буду. А какие цветочки. Ой, какая красота. Ой, прелесть просто, смотрите. И деревья-то посмотрите, какие у нас, а. Просто чудо. Посмотрите, какие дубравы в Мурманске. В центре города у нас дубравы. Кстати, не только здесь. Такие же деревья построены у нас в Первомайском районе. В Ленинском районе такие же деревья есть. Такие же парки есть вот, вот во всех этих районах города Мурманска. Сейчас я нахожусь в центре города Мурманска. Это Октябрьский округ. Октябрьский район города Мурманска. Вот эта улица называется Володарского. Эта улица называется Володарского. Вот когда вы приедете в город Мурманск, вы всегда попадете именно вот сюда на эту лестницу и на этот парк. Здесь находится у нас музыкальное училище. Очень хотел поступить сюда. Кстати, пришел, когда я пришел сюда э, к одному и из преподавателей, а он мне говорит, тебе даже учиться надо, тебе даже учиться не надо, у тебя уже голос от детства посланный Господом, петь ты умеешь сильно. Так, теперь смотрите дальше, начинается второй парк, посмотрите деревья какие, посмотрите какие крупные деревья, деревья просто чудо. Деревья просто чудо, просто чудо, красота. Ох, сколько здесь всего, видите, смотрите, какие ели стоят, большие, видите, вековые причем. Кстати, всегда администрация города Мурманска всегда проверяет и следит за парками. Видите, здесь бабочку поставили очень красиво. Кстати, здесь происходит свет Вот это, кстати, арка в виде любви, соединение двух сердец. Она, она у нас к зиме, особенно в новогоднюю ночь. И особенно в зимы она у нас начинается у нас зажигаться. Зажигаться. Вот. Смотрите, вон как смотри, какие деревья высокие, большие. Просто красота. Как вы думаете? Как вы думаете, чем лучше? В Сочи или в Мурманске? Ну, я думаю, конечно, спорить не буду. Конечно, в Сочи, ну, конечно, там, единственное, что в Сочи, там очень узкие дороги. Был я в Сочи, на улице Новоган... Новогинская, улица Советская и так далее. И есть там такой мост, называется Курортный дублер. Но... Но там нигде не остановиться, ни в каком месте на этом мосте, потому что там очень быстрая, бешеная скорость машин. Здесь же в Мурманске. Здесь э, прежде всего, посмотрите, вот эти лавочки ограждены, потому что их покрасили. Смотрите, вот осторожно окрашено. Видите, как у нас ухаживают за парками в нашем городе. так ну на комсомольском мы не будем выходить налево мы пойдем прямо мы пойдем так давайте пройдем по правую сторону Улицу Комсомольскую я вам потом подойду Здесь рядом, тут с левой стороны Если идти по этой улице, да Вот с левой стороны, которая заворачивает Это Комсомольская И там налоговая инспекция находится а, ну, подаль, Есть налоговая физическая А есть, а есть юридические Так Идем дальше Идем дальше за. Так, вот здесь у нас посмотрите, целую ель выросли. Вырастили. К сожалению, вот эти деревья, вот эти особенно высокие, они сюда были, сюда привезены. Они здесь не жили здесь. Здесь в основном были маленькие, маленькие кустарные деревья. Здесь находится у нас Государственная Дума, Мурманская Государственная Дума. Здесь делает ремонт. Сейчас я смотрю. С этой стороны. Так. Что мы еще показать, чтобы вам было интересно? Ну, это ясно, понятно. Это плитки делают, видите, переделывают. Вон памятник у нас, по-моему, Кирова стоит. Это, это память, это память Кирова стоит. Память, память Кирова. Так. Идем дальше. Если только я правду говорю, что это Кирова, только если я неправильно говорю, то уж поправьте меня, пожалуйста, уважаемые жители города Мурманска, Мурманчане. Вот это уже целый парк. Видите, одна часть все ремонтирует. Вот видите, вон желтый это Видите, оранжевая... С белым. Это Государственная Дума Мурманской области. Вон там следующее здание. Это ДК Кирова. Видите, как ребята, мужики работают. Доделывают. Мы идем по улице Воровского. Вот это улица Воровского. Видите, вот это идет улица Воровского. А с правой стороны государственный национальный Мурманский парк. Мы зайдем как-нибудь здесь. Пройдемся здесь. Покажу вам фонтан. Покажу вам фонтан города Мурманска. Фонтаны, деревья. Видите, смотрите, что у нас растет, какие цветочки. Просто чудо. Так, и сейчас я иду, видите, детская площадка здесь находится для детей. Видите, дети играют, родители и все остальное. Сейчас мы идем в парк, где находится у нас фонтан. Это один фонтан у нас. Парк. Следующий парк находится вон с левой стороны, с другой стороны, за гостиницей Арктика. Вот сейчас как раз я вам могу показать гостиницу Арктика. Смотрите. Чудо, да? Смотрите, какая Красота. И фонтаны бьют. И все красиво. И все благодарно. Ну, как прелесть, да? А, Ах, как хорошо. Ой. Лично лицо я умыл. Видите, а здесь посередине стоит... Здесь посередине стоит... Что? Это называется якорь. Корабельный якорь. Символ того, что это морской город. Это морской город, который добывает и рыбу. И рыбу добывает, и газ, и нефть. Кстати, но ну, это в Баренцевом море. Ну а сейчас мы выходим из этого парка и идем прямо напротив гостиницы Арктика. Напротив гостиницы Арктика. Вот она красавица. Раньше я ее только фото отправлял свои, теперь уже видео. Видите, вот вход для больших автобусов высокого размера. Почему, значит, здесь крыша самая высокая, это предназначено под евростандарт. Потому что здесь еще и заезжают еще и двухэтажные автобусы. Но они здесь бывают очень редко. Очень редко. Видите, Арктика состоит из трех зданий. Вот смотрите, первое здание на меня, второе здание с той стороны левая и второй и третье с правой стороны с торца видите там еще одно здание еще одно здание Оно, артика построена как ромашка 3 из 3 лепестковая ромашка кстати скоро в августе вот эти все эти деревья которые вот вы видите да передо мной они все зацветут сиренью. Тут такая красота будет. Особенно вот в том, да, в том районе. Видите? Вот. Мы пришли с вами уже на третью ромашку этого здания. Арктика третья. Видите, как она выглядит? Здесь присутствует статус-клуб, пятерочка-магазин Арктика, деловой центр. Ну и все остальное. Здесь находится меховая фабрика Елена Фурс, которая обычно рекламирует у нас по мурманскому телевидению «Ривкош». «Ривкош». Там находится у нас в этом же здании недалеко «Евророс». Но туда заходить я не буду, потому что у нас «Евророс» вон есть. Видите, вон стоит здание супермаркет «Волна». Видите, вот сейчас мы придем к нему. Потому что мне надо взять документы, чтобы мне выписали копию чека на аксессуар видеокамеры GoPro, которую я, я вам и снимаю. Мне надо взять это самое держатель, к держателю надо взять именно кремню, который на мне, на груди находится. Мне нужно взять в супермаркете «Волна». Копию чека, то, что я купил. Вчера потерял, представляете. Сидел в парке, что-то задумался и забыл. Увы. К сожалению. Так. Эти какая красота, да? Просто изяще. Кстати, у нас в Мурманске жарко. Плюс 32, 35. Вообще-то говорят по телевидению, что у нас где-то си 19. На самом деле в Мурманске очень жарко. Очень жарко. Температура где-то зашкаливает до 30 градусов, 35 градусов. Так что тут. Но это лето, она очень короткое в Мурманске. Не думайте, что у нас здесь прям рай. Но здесь всегда происходит холод. В Мурманске очень холодно, особенно когда в сентябрь это вообще пик грибов и пик ягод.